Суток, С вами Катамхали Сегодня тот редкий случай, когда я буду показывать свой бой Играл я на немецком линкоре 9 уровня Фридрих Дергросса Карта Северное Сияние Как же вот раздражает, вот почти всегда вот На этой карте, на, ну в данном случае на правом фланге ну, Посмотрите на мини-карту, куда отправляются союзники Вот, к примеру, эсминец там он удалой Крейсер Азума и линкор, линкор Колорадо. Отправляется туда направо. Противники уже начали захватывать точку D. То есть некоторые как будто прям не понимают смысл вот этого вот боя. Я понимаю, когда э -э одна база, да? То есть у нас база, у противника база. Тогда иди куда хочешь ты. Да, главное, чтобы был противник там И Фермеры, ты занимался, могу... ну, чем должен заниматься да, Наносил урон, пытался противников уничтожить Но когда есть точки, которые надо захватывать То в первую очередь надо отыгрывать от этих точек А вот здесь, да, без проблем дают захватить точку Д противником Без всякого сопротивления союзный эсминец Ну, да, по-видимому, видит, что тоже туда нашлись особо одаренные Он Вражеские линкоры две штуки отправились но сначала, да, захвати ты точку А потом уже иди там совершай свои торпедные атаки Такие валенки это просто Просто кошмар Сколько боев частенько проигрывается вот так просто по очкам Даже ну, очень часто команда имеет преимущество То есть по фрагам там вроде бы должна побеждать Но из-за того, что эсминцы, к примеру, точки не захватывали Команда частенько проигрывает по очкам я вот шел тут целенаправленно к точке D Тем более карта позволяет достаточно комфортно играть на ПМК линкорах Да, вот так к острову поджался И там с той или иной стороны вот, Появляется иногда возможность сблизиться, дабы ПМК работало Но помогать тут, как оказалось, в принципе, некому Ну, это изначально было видно, но все равно я не на точке D, так вот, да, можно попробовать Помочь на точке C Тут уже просто В наглую вываливаюсь Ну, расчет на то, что эсминцы уже там Там бедные атаки свои совершили Когда первый раз на точку заходили, поэтому Не думаю, что я здесь прям сильно Рисковал, ну, только что вот, Да, линкора, если из главного калибра Там могли бы меня, конечно, наказать Вот, удается еще там Из ПМК немножко пострелять Минск даже получает одним единственным снарядом попадания и сразу же пожар. Тут сразу в центре три вражеских линкора. Еще один зал по Нагата, который идет бортом и получает за свою безалаберность. Ну, могло быть и лучше. Три сквозняка и, ну, одна цитадель. Но, тем не менее, у Нагата остается там 20... 5 тысяч прочности, но он врубил хилку. Урон уже приближается к 50 тысячам продолжать там ПМК настреливать теперь по огневому. Здесь я сразу не стал давать залп, да, -да противник немного отвлекся и уйти из-под фокуса. Выждал момент, ну и... Еще один, третий залп по нагатам. Там видно, что к нему еще приближаются торпеды Но лучше наверняка, да, кто его знает Вдруг там дальности не хватит Ну, не особо удачно. Третий залп самый неудачный по крайней мере точку С мы отвоевали. Но при этом все равно проигрываем по очкам. Да? Союзный эсминец там, он на правом фланге, если посмотреть. Ну даже что смотреть, да? Не особо он там, наверное, делов надел. Слился. А линкоры союзные отступили. Не особо удачный зал, хоть вроде 3 пробития, но 6 тысяч урона не так-то, конечно, и много. Для линкора бронебойными снарядами. Ильинал. подставляет борт, вторая попытка. Ну, чуть-чуть посерьезней, там на, на одну тысячу. Было 6, теперь 7. Но при этом с пробитием два снаряда. Один со сквозняком и два с пробитием с нормальным. Урон на тысячу больше. Сливается второй союзный эсминец. Счет пока что. 2-2 по кораблям и там на 70 очков, но чуть меньше где-то противник нас опережает. Все там кружит, кружит вражеские эсминцы в надежде точку С отвоевать, но не тут-то было. Раз за разом мы их тут прогоняем. Здесь, по-моему, сейчас неудачный залп по будет. Ну, зато по МК он по огневому постреляет. А он сразу опыт мы дымы поставил. Ну, тут еще есть Минск. Как неприятно, когда эсминец по тебе стреляет из главного калибра и прям там, да, один-два залпа и на тебе уже висит пожар. Ну, на один пожар, конечно, реагирует нельзя. Ну, по крайней мере, когда запас прочности позволяет потерпеть. Еще один неудачный зал. Опять там всего два пробития по ногатам. Ну, большая дистанция тут еще, да, благодаря разбросу снарядов там. Большая часть летит вниз. Вот тут уже так, там да, летят. Вот. Есть. Первый уничтоженный, наконец-то. Счет 3-3. Здесь Францеска Карациол на полубронебойках. Не наносит, по-моему, там вообще никакого урона. Попадает все. Попадает все в корпус там или куда? В общем, полубронебойками, если стреляешь по линкорам, надо, конечно, выцеливать надстройки все-таки Так же, как и на фугасных, в принципе, снарядах Здесь сразу почти вся оставшаяся вражеская команда собралась около точки Т Тут на мини миникарту смотрим, там 4 линкора Ну ладно, на центре он есть, там эсминцы Ну там, помимо четырех линкоров, еще есть и крейсер, и, возможно, еще и Минск Союзники начали захватывать точку А. Ну что ж, противники фланг бросили. Почему бы и нет? Главное вот еще Адриатика не дать захватить точку С. Уходит, уходит Адриатика из-за света. Теперь ему некому помешать, чтобы эту точку захватить. Здесь надо немножечко ускорить, потому что буду я сдавать задом. <с> Это долгое занятие на линкоре, конечно. Но пока остановишься, пока скорость потом наберешь. Я уже понимаю, что там с Адриатикой Азума без проблем справится. Ну, в принципе, у меня, наверное, шансов не было, пока и задом бы откатывался. Он уже ушел с точки С. Ну, на точке Д тоже будет интересно. Счет пока что 4-4, уже прошло большая часть боя. Остается восемь с половиной минут. Вот больше всего люблю, когда вот такие напряженные бои, когда нет какого-то сильного преимущества у той или иной команды. Да, или Турбо Слив, когда ну, очень быстро все происходит. Ну, или также, когда очень быстрая победа, ты не успеешь иногда порой поиграть. А вот когда такой напряженный бой, до последнего момента непонятно, кто победит. А ты, ты знаешь, что от тебя что-то зависит. Миннесота не подозревает, по-моему, здесь о моем присутствии. Я уже давно не светился, но все равно на мини-карте, в принципе, видно было, что я до этого здесь находился. Может он думал, что я уже куда-то ушел. Ну, так вот, выкатываться бортом. На 16 с небольшим. Ну, могло быть, конечно, и лучше. Еще один залп, но снаряд вообще не долетает. Ну, есть пожар. ПМК просто очень быстро добирает этого противника. противника уничтожен. Второй уничтожен. Лазо здесь сейчас будет юлить вправо-влево. Конечно, даже уже с такой дистанции сложно попасть по такому небольшому крейсеру. Да еще, который маневрирует активно. В такой ситуации, по крайней мере, ну, я дел... я стреляю по башину. да, там, взял немного упреждения, рассчитал залп, чуть-чуть изменил, залп, залп, залп, потому что иногда бывает даже ну, одного снаряда достаточно, чтобы нанести какие-то серьезные убеждения. Дистанция уже увеличивается, уже 17, 17 с половиной, вот, есть, попадает два снаряда, но сквозное пробитие, неудачный залп. Ну как неудачный залп, то удачный то, что снаряды все-таки цель нашли, попали. Это неудачное пробитие. ни один снаряд в цель не попадает. Решаю развернуться, пойти в сторону точки. Какая там на центре-то у нас получается? Точка С дабы встретить вражеского Гнезинау. Колорадо здесь, конечно, опрометчиво так пошел на сближение, Ну, может быть, не знает или подзабыл, что у Гнезинау есть торпеда, поэтому с ним сближаться чревато последствиями. Там, 6 километровки. Лучше ближе его не подпускать. 5 минут до конца боя. Колорадо еще выкатился, да, притормозил. Так, в ольготности, Наша спокойно. 5 ,5 тысяч урона и зарабатывается медалька основной калибра. Вот, пожалуйста, торпеда отправлена, одна попадает в цель, у Колорадо остается там один с небольшим тысяч прочности. Еще залп из главного калибра и Колорадо почти умер. Ну, здесь я, в принципе, уже не опасался торпедной атаки, Думаю, что Генезинау разрядился по Колорадо. По крайней мере, да, все, что мог. Мог быть в этом бою, конечно, Кракен. Но немного не хватило. Вот сейчас, да, вы из-под носа, в принципе, увели. Мог я его уничтожить. Ну, в общей сложности одного корабля мне не хватит. Сразу скажу, потому что бой уже близится к завершению. Остается 4 минуты. В живых 3. А, не 3-4 еще пока что противника. Бегает здесь Францеска Карциола за остров. Минус еще один союзник. То есть противник еще продолжает отбиваться. Бриндиси там потихонечку откатывается. Прячется в дымах, но не успевает. Все-таки есть попадание, пробитие цитадели. И третий уничтоженный. Здесь пока в прицеле залипал, не увидел, что здесь препятствие на пути. В итоге немного подзадержался. Ну все, даже под конец достаточно упорная борьба. Остаемся 4 в 3. Причем у Колорадо прочности там просто на один чих. Противник настреливает по точке С, но увидит, что идет захват. Точка достаточно небольшая, так на шару кидает. Мало ли вдруг-то попаду. Здесь Минск. Минск увидел Колорадо, у которого очень мало прочности открывает по нему огонь. Ну, тем самым то, что он светится и ПМК, по нему, постреляет, но еще и из главного калибра можно кинуть. Добивает. Ну, здесь Францеска Карцеола, я смотрю, добил Колорадо. Минск разворачивается. Успеет, успеет он, по-моему, здесь сейчас уйти. Ну, осталось у него прочности, конечно, там уже немного. До конца боя менее двух минут. От зума уничтожает Лазо. Я спокойно захватываю точку С. Захват мне сбить здесь некому. Полезная, конечно, гидроакустика штука, да, вот так, оп, и сразу понятно, что там за островом делает вражеский эсминец. Это хотел он, возможно, может спикировать. Ну, все равно маловероятно, что у него это бы получилось с таким запасом прочности. Там достаточно, ну, одного ПМК снаряда. Ну, не забываем еще про главный калибр. Он бы, скорее всего, просто не успел скинуть торпеды. Ну, по крайней мере, он <laughs> в любом случае передумал. Вот он сейчас откатывается назад, кидает торпеды. Ну, тут без проблем от этой атаки можно уклониться, да, когда ты еще и тем более не разогнался до максималки.